итак покажу я сегодня мушку синей жопой муравей что нам для этого понадобится коричневая шерсть вот такая вот потом Вишневая вот такая вот шерсть. Монтажка черная. Люрикс от Henz а hs 08 и Fire Orange монтажка. Крючок скат номер четырнадцать закрепили монтажечку лишнее обрезали. Крепляем нашу жопу. Мушка очень уловистая. Второй год она у меня отработала. июнь июль работает. Вообще, имитация не муравья была, а осы. Есть типа осы такая муха. Когда я ее первый раз увидел, я просто обалдел на какая вот она красивая кокоса закрепили обрезали люрикс или монтажку в сторону. Делаем промотку. Как границы между турексом и хвостиком. Закрепили. Обрезали. Мушка простая. Ну ловят. наш закрепили. Монтажка больше не нужна. Можно полуузел. Я узловязом обычно это сюда. Формируем торекс. Торекс должен быть чуть толще, чем задняя часть. Сформировали головочку. Головка Fire Orange. И перо. Перо я предварительно оборвал одну часть. И вот та часть, где обородок нету, прикладываем к крючку. Один оборотик. Закрепили. контрольный узел. Сильно большую головочку делать не надо. Ну, то, что торчат перышки вверх, я вот такими чипчиками подравниваю. Лакируем, лака не жалеем, можно покрыть потом еще на раз чтобы головка блестела. Ну вот, немножко и готово, быстро и красиво.